Ух ты и снова я! Александр рвал печени, ребят, наш пион Ред Шарм расцвел почти весь, осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть бутончиков не расцвел. Смотри, чётко работает. А этот? А это, смотри, какой. Ух ты. Ух ты, какой красавец. А, Что нам иначе? Ну, наоборот, иначе. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. посмотрим. Ай. У -у -у. М -м -м. Красавец, да? Ай, красава пион красавица я обалдею от этого пиона я обалдею жена работает на огороде а я снимаю надо бросать съемки и бежать ей помогать на огород Красавец, да? Пион Red Шарм. Красавец. Очень, очень красавец. Этот пион у нас посажен был в 2016 году. Пересаживать пион раз в пять-шесть лет. Можно делить куст. Не знаю, может в этом году, может на тот год. Жена будет делить куст пиончика. Красавчик.